дождь. Новинки 2022 года, цвет деним, очень красивый серо-голубой цвет, видео немножко искажает, он ближе к серо-голубому, очень приятный фактурный материал с отделкой кружевом. На задней стенке карман на молнии, вот такой вот вход, очень аккуратно выполнены бока. Сумочки. Внутри одно отделение, карман на задний, скидка кармана на передний. Вот такой есть ручка-ремень, который позволит сумку носить комфортно на плече. Цена этой сумки 400 Подписчикам канала скидка без плечи. Еще одна моделька. Выполнена в сочетании этих же материалов. Тоже цена ее 2400 здесь три входа на донышке ножки два отдела на клепках довольно глубоким отделение внутри перегородка на задней стенке два кармашка на передней И еще дополнительная перегородка по сути получается у сумки раз два три четыре отделения. Цена сумки 2400, размеры сумок, описание модели, цены, видео, вот по боксе Все наши соцсети, все наши странички тоже также внизу. При желании, кому нужно смотреть, переходите. Подписывайтесь, ставьте лайк. Новый год удался.